Коллеги, всем здрасте! Сегодня будем говорить про REST-клиенты. Ну, то есть, это то, что позволяет использовать, вернее, тестировать API, который вы делаете, например, на SP.NET Core. Ну, и, в общем-то, сегодня речь пойдет про инсомнию. Когда-то я уже про нее говорил. Там ссылка, можете посмотреть, если не помните. И я покажу более. Ну, наверное продвинутые способы ее использования потому что как бы в предыдущем видео там были азы ну и в общем давайте приступать давайте переключаться в visual studio и я покажу что у меня есть и как мы с этим будем работать Итак, начнем сначала. Что у меня есть? У меня есть Visual Studio, в которой открыт проект, который сделан из шаблона Nibble Framework, в котором есть Identity Server и набор кое-каких там функций, которые, в общем-то, мы будем сегодня вызывать, тестировать. Надо сказать, что этот фреймворк вы также можете скачать по адресу microservice-templates.github.com и, в общем-то, здесь есть информация о том, как установить его, вот и для, для быстрого старта я думаю нормально этот шаблон предназначен специально для того чтобы создавать микросервисы очень быстро ну и как вы понимаете там никакого UI нету там только свагер но свагер не всегда удобно или ну, в общем на вкус и цвет конечно все фломастеры разные но тем не менее вам я предлагаю вот такой выбор то есть установили фреймворку установили собственно говоря, шаблон сделали из него проект или открыли свой существующий, у которого есть подключенный свагер. И, и, в общем-то, нам осталось только его запустить. Давайте запустим, я покажу, что он из себя представляет. Ну, вот, вот такой вот тут фреймворк это Swagger. Здесь вот есть какие-то методы. Здесь ну, можно авторизоваться. Я авторизовался, я могу вызвать профайл, потому что там требуется авторизация, иначе чей профайл мы должны получать. Ну и вот результаты, которые я, собственно говоря, вижу. Далее. На самом деле, Swagger не такая плохая штука, как может показаться на первый взгляд. Я достаточно много и часто использовал, но ничего не стоит на месте. Давайте теперь посмотрим на то, какие инструменты у нас еще есть. Есть. Я хочу вам предложить э, посмотреть на Инсомнию, то есть Инсомния это такой же, как и Postman, если знаете, что такое Postman. Ну, в общем, это REST-клиент, который позволяет писать запросы, э, выполнять запросы к вашему API, достаточно удобная визуализация, сохранение. В общем, вы сейчас и все видите. Но для того, чтобы приступить, ее нужно скачать и установить. А скачать и установить ее можно по адресу insomnia.rest. Я скачал Инсомнию Core. И, в общем, установка простая, я думаю, что у вас проблем с этим не возникнет. И, в общем, что мы теперь имеем. У нас есть Insomnia, у нас есть фреймворк, в смысле API, давайте его запустим. Я его, кажется, закрыл, да, закрыл. Итак, вот у меня фреймворк, и, в общем, как я должен поступить дальше. При старте приложения у меня стоит в настройках, давайте я закрою эту штуку, чтобы она не мешалась. В launch-сеттингах у меня стоит launch-браузер по умолчанию true, я его поставлю false, потому что больше им не буду пользоваться, нажму сохранить и сверну. Что мне нужно дальше? Дальше я должен как-то, так это я тоже давайте сверну, дальше как-то я должен вот то, что там есть в моем API, как-то сюда добавить. Для этого есть удобные кнопки экспорт-импорт, я могу импортировать дату и в общем-то я могу использовать URL. Что это за URL? Очень просто. Вот этот URL как раз должен вести на слагер. Swagger, Swagger uh, JSON это не просто спецификация, это спецификация, которая признана практически всеми uh, REST клиентами, и она, в общем-то, может быть использована в том числе и в Insomni. Я копирую ссылку, я вставляю это сюда и говорю «Получить». Uh, в общем, какое-то время должен мне тут поработать, проверить все, создать для вас все, практически все методы. И дальше мы, в общем-то, начнем работать. Может потребоваться какое-то время, поэтому через определенный промежуток времени снова идет опрос, закончилась работа или нет. И выдалось такое вот сообщение, вы нажимаете reload и ждете дальше. В зависимости от сервиса, который вы пытаетесь к которому подключиться, может потребоваться большое количество времени. И я вот скажу, что были у меня на опыте такие сервисы, которым по несколько, наверное, десятков минут приходилось ждать. Ну, просто сервисы очень большие. Ну и, в общем, работа Insomnia завершилась. Она говорит, готова создать тебе Workspace, я хочу... Ну, давайте создам новый Workspace. Он, собственно, так и называется... Смотрите настройки, ну я назову API, VD ID давайте я вот так вот выберу последние цифры, и мне этого достаточно. Ну и как вы видите, здесь все методы всех контроллеров, причем их правильные вербы, ну так называемый Get, Post, Put, со всеми правильными параметрами. И в общем, ну, работу один раз подождать, и у вас есть готовый, то есть свагер, да, только немножко наоборот, который может работать... Как, как вам будет удобно. Ну и первым, что нужно сделать, это, конечно же, авторизоваться. Для этого здесь, конечно, не существует этого метода авторизации, и мы его сейчас будем создавать. Перед тем, как приделать этот самый метод авторизации, давайте попробуем дернуть профайл, и нам выдастся ошибка, конечно, not found, и обратите внимание вот на это вот base URL. При наведении на нее показывает информацию к замполком. К замполком это берется отсюда. Смотрите, есть такая возможность в Insomni, собственно говоря, и в других клиентах, например, в Postman, настроить работу вот этих вот запросов на разные контуры, так называемые. На контур, допустим, production или на контур state, ну, в смысле, stage, да? То есть, или там контур, чтобы вы могли одни и те же методы, потому что как бы сигнатура у них не меняется, но отправлять разные контуры. Давайте я покажу, как это можно сделать. Ну, для начала давайте назовем этот контур, пусть он называется Develop. Этот контур у меня называется Develop. И у него URL, как вы помните, вот такой. Я пока страницу не закрываю, а вот сюда вставляю. Вот, HTTPS, это моя схема, я ее отсюда убираю. Localhost, тысяч, ну а дальше, в общем-то, мне ничего не нужно, потому что у меня уже есть. Это API, вот он, тот самый э, контур. То есть э, я, когда наведу снова на стрелку, я теперь увижу, правильный URL, я теперь дерну его, и у меня теперь выдалась правильная информация о том, что я не авторизован. Ну и надо сказать, что, так, наверное, у меня есть какие-то методы, которые могут быть не авторизованными, но я не буду на все методы делать, давайте теперь вернемся к этому авторизации. Авторизоваться можно, в общем-то, здесь на каждом методе, да, то есть я могу здесь сказать, что у меня bearer токен и вставить сюда токен. Как это сделать? Очень просто. Я нажимаю в 12, я нажимаю network, это один из способов авторизации, Смотрите, я нажимаю сюда, делаю ОК, OK, и вот он у меня появился токен. Теперь я могу его сделать превью, и вот этот токен я, собственно говоря, могу теперь скопировать. Но этот токен у меня получил свагер. Сейчас я его скопирую. Вот он он. Ctrl-C. Теперь, если я его вставлю в инсомне и сделаю этот запрос, как вы видите, мой запрос работал. Это как бы первый вариант, да, когда вам нужно по конкретному токену проверить э, работу вашего метода. Сейчас перейдем к другому. Ну, в общем-то, как вы понимаете, этот вариант дает возможности по тестированию полученных токенов. В общем, если у вас какие-то про продакшены проблемы, легко подставить токен, проверить. Ну и в общем этот токен получил Свагер и такой же токен, мы можем получить самостоятельно. Для этого нужно сделать следующее. Ну, так как я использую э, вот этот вот свагер и, собственно говоря, э, свой шаблон, так называемый Nibble Framework, то здесь у меня есть раскладки, куда и чего коннектиться, с каким флоу, с каким логином, паролем, секреты. И я теперь могу сделать то же самое здесь. То есть давайте я сейчас сделаю таким образом. Выберу OS 2.0. Информация будет потеряна. Да, хорошо. Выберу пароль. Сюда мы вставим username. Сюда мы вставим паспорт. Я его, кстати, не помню. Давайте посмотрим, где он у меня. Вот он. 1, 2, 3. Кве. Скопировали. Вставили паспорт. Токен URL. Тут все просто. Мы получаем токен вот по этому адресу. Ctrl-C как вы помните, у нас есть base URL, и я сюда также могу подставить и сделать очень просто. Сделаю два слэша, base, base подчеркивание URL. Вот он он уже подставил. Дальше connect slash token, client ID, это у нас вот это вот. Ctrl V, секрет, я точно знаю, что секрет. И скоп у меня API 1. Так, Давайте проверим точно ли API 1. Да, API 1. Ну и, в общем-то, как вы понимаете, теперь я могу сделать тот же самый запрос, получить токен. Да, вот он, токен, также получается. И, в общем, теперь я сделаю send, я получаю тот же самый запрос, только теперь у меня это делает конкретный метод. Надо сказать, что такую настройку можно сделать в каждом из методов, которые существуют в этом контроллере. Но это, на самом деле, не очень удобно, потому что каждый раз скопировать... Вот это вот как бы ну не совсем удобно. да? Давайте немножко поступим по-другому и сделаем самый простой вариант. Я сейчас покажу его в деле. Но перед тем, как э, создать специальный метод по авторизации, который мы потом будем использовать в других методах, я бы хотел показать еще одну удобную штуку, которая, на мой взгляд, ну, очень упрощает вот, работу вот с этим вот Insomni. Собственно говоря, это не только заслуга insomnia Есть такие же варианты, использования в Postman и в других, собственно говоря, REST-клиентах. Но это, мне кажется, очень удобная штука, которая называется wearable. То есть переменные. Их можно подставлять, задав, например, вот здесь. И для этого нужно нажать Management и сказать, что у нас в Dev есть переменная, которая называется User, ну, пусть называется Name и я этот username запишу вот таким вот образом микросервис1 собака или там просто у меня микросервис да, yopmile.com да, и нажать done да, микросервис и теперь я могу вместо вот этой вот штуки которая здесь написана написать username Закрыть две скобки. Ну и, как вы видите, теперь эта переменная будет подставлять всегда вот сюда вот мои значения, которые будут прописаны в переменных. Надо сказать, что для того, чтобы создать новый, ну, например, не develop контур, а, например, ну, пусть будет называться production, да, про Pro, production. Вот таким вот способом можно управлять разными настройками, то есть смотрите, здесь у меня допустим host 1001, а здесь я могу уже написать там www, какой-нибудь там URL, который уже будет смотреть на другой сервис, ну например на другом сервере, где будет другой продакшн у меня работать. В общем, на самом деле это очень удобно. Ну, если возвращаться к девелопу, давайте создадим ему колор. Пусть он будет у нас ну, зеленый, значит, в нем можно делать все, что угодно. А вот на продакшене сделаем красного цвета, чтобы понимали, когда сюда заходим, что, в общем-то, нужно быть поаккуратнее. Ну и теперь мне нужно, опять же, давайте я скопирую пароль, Ctrl-C. Заведу его тоже как отдельную настройку. Вот он, Dev. Нет, Ctrl-E. Вот, здесь я поставлю паспорт. И также его вот таким вот образом задам. И здесь я его тоже вот так вот через две фигурные скобки. Вот, все получилось. Ну и в общем также можно задать Client ID и другие переменные, чтобы потом их не задавать каждый раз. И я это намерен сделать, чтобы было удобно. Создавать новые, так сказать, методы. Так, это у нас Client, client ID. Нет, ID, двоеточие, shift ctrl V. Так, что там еще есть? Здесь нужно теперь написать client ID Так, или я неправильно написал или одно из двух ты конечно, неправильно написал И теперь Ой, да, вот теперь он, кстати, переменные подсвечиваются, да, и показываются Ну и давайте тоже еще напишем здесь такой секрет его нету и я хочу его задать а это нужно сделать вот здесь секрет э, двоеточек, ctrl-v сохранить, класс и секрет у нас есть, ну и давайте уже сделаем скоб два скобки скоб два и назад и здесь также скажем Scope двоеточек, Ctrl-V давайте сразу вот так вот, Ctrl-C, в Production, Ctrl-V, и если у нас на Production используется другой пользователь или другой пароль, можно здесь поменять ну мы остались в developing. давайте проверим что работает, да, действительно работает, Refresh Token, нет, не работает, потому что так, что-то здесь я неправильно сделал, давайте я еще раз посмотрю, Refresh Token Scope API, секрет секрет Client ID, Microservice ID, Connect, Password, UserName Получить токен, нет, не работает Давайте проверим Ага, здесь я опечатался Здесь должен быть mail ну в хорошем смысле Давайте попробуем еще раз получить токен, да, получили, соответственно, send, все работает. Ну и для того, чтобы вот эти вот данные не заводить каждый раз в каждом методе, где нам потребуется авторизация, нужно поступить следующим образом. Я обычно создаю новый реквест, который называется oaos2.0, ну как вариант. Здесь пишем post и создаем новый метод, то есть... Вот из этого вот get -а переносим данные вот сюда и для этого нужно использовать body from url encoded Здесь первым делом я подставлю два скобки base, подчеркивание, url здесь напишу slash connect slash token это там где identity сервер выдает токены Дальше, первым делом мне нужно прописать тип Grand э, Type. Этот Grand Type называется password. Ну, в моем варианте это называется password. Вот он. Э, дальше мне нужно прописать э, здесь э, username. И я его возьму из переменной. Username. Дальше мне нужно прописать password. Я его возьму из переменной Pass. Word. Дальше здесь следующая scope. Ну, как вы понимаете, это будет scope. Ничего хитрого в этом нету. Ну, конечно же, scope, а не scrop. Так, дальше что там? Client. Нет. Client ID. Ну, тоже неплохо. ID. Ой. ID. И здесь, конечно же, client. Нет. Client. Вот она подсвечивается. И, э, ну да, кстати, подчеркивание какое-то. Ну, допустим, я не хочу подчеркивания, я хочу client, подчеркивание ID. Ну, она и так, и так работает. И мне здесь еще нужно, так, э, scope, client ID, пароль grant type, а, секрет, секрет. Ну, естественно, секрет. Делаем запрос. Мы получили токен ну и как вы видите наш э, сервис авторизации ответил выдал нам токен и теперь этот метод можно использовать для автоматической авторизации всех э, остальных собственно говоря, методов теперь далее следует сделать э, некоторые телодвижения для того, чтобы использовать этот метод для получения этого токена в любых, собственно говоря, вызовах. Ну, например, давайте возьмем, вот здесь у нас есть профайл, здесь у нас подключена вручная вот эта вот, так сказать, авто... автоматизация, если хотите. То вот для этого метода у нас такой автоматизации нет. И сделать это очень просто, используя уже вот этот вот OS 2.0 метод. Ну и для этого нужно сделать следующее, то есть переключиться в Bearer, Нужно написать здесь, например, токен, ну, название переменной. И теперь эту переменную нужно создать. Это делается очень просто. Я выхожу в настройки environment. Здесь пишу токен. Ну, как раз название той переменной, которую я создал, токен. А здесь нужно сделать следующее. Ну, во-первых, здесь, если нажать Ctrl пробел, то выводится, выведется вот этот список вспомогательных. Во-первых, здесь переменные все перечислены, во-вторых, есть еще специализированные методы, встроенные с функцией, которые позволяют выдавать, допустим, guid или timestamp то есть время. Ну и меня в данном случае интересует вот такой вот OS 2.0 Request. И я теперь могу его сконфигурировать. Для этого мне нужно сделать что? Мне нужно выбрать response, выбрать э, body. Дальше мне нужно выбрать метод. Этот метод, как вы понимаете, называется OS 2.0. И вот здесь мне нужно указать. Ну, смотрите, если я вот так вот покажу RAW body, то мне сразу покажется токен. И я точно знаю, что мой Access токен. Мне нужно его выдрать отсюда из body. И я говорю, где он? Атрибут. И вот здесь вот, вот JSON pass, Я напишу доллар. Я вижу все. И здесь напишу Access подчеркивание токен. Нет, я напишу все-таки токен. Ну и как видите, Live превью мне показывает конкретный именно токен. Я нажимаю получить, он получается. Я теперь скажу, чтобы он получал только тогда, когда экспарит. Хотя можно поставить и каждый раз. Вот токен выдается каждые 60 секунд. Я говорю окей, okay. И теперь у меня этот задан. Я теперь его могу также скопировать и отправить, например, в Production. Так. Так, у меня какая-то ошибка в строке 222. И это говорит о том, что я не поставил кавычки, потому что токен у меня должен прилететь из метода. Да. И теперь я могу это все скопировать, передать в продакшн те же самые настройки и при необходимости поменять на ну, нужный URL, нужного имени пользователя, нужный пароль. В общем, я закрываю. Токен у меня подсветился, я его вижу. Байди у меня никакого нет, я нажимаю Send и в общем теперь это все работает ну и все, к чему сводится теперь, допустим, получение ролей я дергаю, NotAutorized выбираю авторизацию типа Bearer подставляю токен нет, токен нажимаю Send ну и как вы видите, у меня метод выполнился в общем, смотрите, на самом деле дальнейшая автоматизация, она как бы там не имеет предела. Можно там вообще все программирование свести к тому, чтобы сделать настройку на вот эту инсомню или, например, в Postman, но тут как бы все в разумных пределах должно быть. Надо сказать, что вот... Здесь существуют на самом деле еще штуки всякие разные, в том числе и даже полезные. Есть плагины, которые можно посмотреть на NPM сервере, которые начинаются с Insomnia названия, поэтому они привязаны как плагины вот к этой вот программе. Есть достаточно удобные полезные плагины. Ну Тут как бы вы сами можете выбирать. Надо сказать, что есть темы. Я про них просто забыл сказать, просто поставил по умолчанию и забыл. Ну и, в общем, все это можно выгрузить с одного или ой, workspace простите, и всех workspace, передать в другое место. В общем, придумать свою схему можно, придумать свою кнопку, в общем-то говоря, тут можно сделать ну, на платной основе в некоторых местах, но, тем не менее, тоже можно. Передачу, то есть как-то общую работу, там, нескольких человек с одними и теми же собственно говоря запросами ну и сам вариант который позволяет импорт экспорт делать из json -а, вот в данном варианте или файла или скопированного в клипорт или с url очень удобно позволяет создать ну непосредственно рабочую атмосферу которая то есть рабочую вот настройку да которая будет ваш проверять собственно говоря работу вашего API. Ну и надо сказать, что вторая часть, которая называется дизайнер, она позволяет еще и сделать тестирование. Ну, в общем, я не буду вдаваться в подробности. Если интересно, посмотрите сами. Ну и еще, да, наверное, было бы удобнее, например, ну, допустим, вот таким вот образом сделать папку аккаунт. Ой, куда я ее создал? Вот она. И, допустим, вот это, вот это, вот нет, вот так вот можно перетащить в аккаунт. Не перетащил ну Вообще, на самом деле, можно сделать так, чтобы она их сама группировала И тогда у вас будет все красиво Ну и еще, смотрите, когда сделай, можно сделать вот что Если у вас несколько сервисов, да, допустим, микросервисная архитектура Вы можете наделать их, и у вас в каждом получится Нужна будет необходимость создавать вот этот метод Ну, собственно говоря, про это тоже подумали Можно сделать дубликейт э, этот метод Или копировать его ну или, в общем, можно даже вот таким образом сделать настройки, select workspace, если, допустим, у вас больше, чем один workspace, то просто можно вот туда прям копировать со всеми настройками. В общем, тоже на самом деле удобно, то есть не нужно будет задавать на всех сервисах, на всех микросервисах, необходимость подключения вот такого и создания такого метода. Ну, в общем, наверное, вот это, наверное, все. Да? Мне пока больше нечего рассказать. Если есть вопросы, пишите. На самом деле, еще раз повторюсь, это очень удобная утилита. Теоретически можно не использовать Swagger. Ну, и если учесть, что здесь есть дополнительные возможности по тестированию, да, то есть прогонять все запросы в определенных последовательностях, в определенными пачками на определенные сервисы, то это, на самом деле, тоже позволяет очень сильно унифицировать работу с сервисами. Ну и надо сказать, что э, при конвертации, да, то есть от этого свагера, э, некоторые перемены подставляются вот в таком виде, то есть ID. Их просто не существует, и здесь как бы нужно либо вставить реальное значение, его поставить в переменную, ну, либо стереть и вставить, допустим, какой-нибудь GUID. Сейчас я отправлю, его, конечно. NotAutorize сделаю э, здесь тот самый токен. Еще раз, для пущей верности токен нет, что-то у меня сегодня не получается написать токен. Сделал вторая из этот метод object not found, потому что я его сгенерировал автоматически. Ну и как вы понимаете, наверное, наверное, этом все. Мне больше рассказывать нечего. От вас жду вопросы, комментарии. Ну, в общем, что не жалко, присылайте. Да, наверное, все. Всего доброго, до новых встреч и пишите правильный код.